Там Сексуальная революция еще не наступила, и там не было средств контрацепции и так далее. А, но женский голос, а, <coughs> в контексте выражения собственной сексуальности, настолько мощный в них, а, но он мощный а, и он остается на уровне мыслей. То есть женщины в основном а, они свою сексуальность опять-таки осмысливают это глубоко внутри себя, и если они пытаются с таким же не знаю, напором как мужчина, то, короче, общество предплата за это наказывает и всячески ограничивать, и, например, накладывается на определенный язык. И опять же, в чем еще разница, это на самом деле предпрезентация, ну, противоположного пола, можно так сказать, какие-то объекты лечения, потому что мы знаем мужских романов воспитания, женщины предельно активированы, и они там... Мы находимся в библиотеке читальне э, имени Тургенева. Э, меня зовут Саша Шадрана, я редактор портала наукитен.ру, no и так что закончилась моя лекция, посвященная женским романам воспитания. Э, э, лекция прошла очень своеобразно. Э, мне понравилось, что в аудитории присутствовали как люди из академической среды, так и люди, просто интересующиеся литературой по культурой, э, и люди старшего поколения, которые. Строили впоследствии дискуссию про Надежду русскую и педагогическую поэму Макаренко. Мне кажется, это был очень необычный интересный опыт. А, вот, спасибо большое организаторам фестиваля «Возможности Ани Пукета», что они дали мне такую возможность вообще а, такую лекцию прочитать, поговорить на важную для меня тему. А, да. Мне кажется, мы все заслуживаем э, адекватных, сложных репрезентаций в литературе.